Друзья, всем привет! Сегодня я покажу очень интересную и простенькую стратегию, а точнее ситуацию для Форекс. Сразу скажу, что эта ситуация не моя, я нашел ее у трейдера Антона Клевцова, поэтому огромная ему благодарность. Но, эту ситуацию я часто использовал на бинарных опционах. А сейчас я просто посмотрел то, как ее можно использовать на Форексе. Ситуация эта связана с пробитиями, а я как раз можно сказать, что специализируюсь на пробитиях. Это у нас пробитие трендовой линии. Давайте это рассмотрим. Итак, смотрите, ребятки, в чем суть стратегии. Я рисую трендовую линию. К примеру, здесь находится трендовая линия поддержки. Это у нас восходящий тренд. Нам нужны пробития строго против тренда. Но не против общего тренда, а против краткосрочного тренда. Это у нас краткосрочный тренд на повышение. Но если смотреть общую картину, то мы видим общий тренд долгосрочный, который направлен на понижение. Это, ребятки, уже мои слова. Я так определяю пробитие трендовых линий. Видео Антона Клевцова такого нет, если что. То есть нам нужен краткосрочный тренд в одну сторону и долгосрочный тренд в другую сторону. И мы заходим на пробитие трендовой линии в сторону долгосрочного тренда. Надеюсь, это понятно. То есть еще раз. Вот у нас краткосрок, Краткосрочный тренд. Вот долгосрочный тренд. Что может помочь определить нам пробитие трендовой линии? Абсолютно все факторы. Здесь нам нужно использовать абсолютно все, что поможет нам определить пробитие трендовой линии. Но определять это пробитие также не обязательно. Потому что вы можете дождаться самого этого пробития и зайти уже по факту пробития в сторону этого пробития. Это что касается Форекса. Take профит в данном месте будет у нас примерно вот здесь. Вот. То есть на уровне предыдущего минимума. Если тренд на повышение. Если тренд на понижение, то на уровне предыдущего максимума. Это потенциал движения цены. То есть здесь мы забираем нашу прибыль, если мы торгуем на Форексе. Это все понятно. Но что касается бинарных опционов. Я захожу не по факту пробития, а перед пробитием обычно. Смотрите. Что мне здесь поможет определить пробитие трендовой линии? Естественно, тренд. Долгосрочный на понижение и определенные свечные формации. К примеру, вот эти вот три свечи мне указывает на возможное пробитие уровня сопротивления. Но, что мы видим, после данной формации пробитие не произошло. Далее я вижу совокупность вот этих вот свечей, которые уже намекают на разворот и движение вниз. Прошу также обратить внимание, что здесь у нас цена дальше вверх не идет. Вверх по тренду. Обычно у нас, если присутствует тренд, то минимум и максимум обновляются, здесь обновления нет. Это также признак разворота. И вот на этой свечной формации я бы уже заходил на понижение примерно на 5%. 10 свечей. То есть нам нужно вычислить пробитие трендовой линии, э, вероятное пробитие. И если мы торгуем на Форексе, то выставить дайк профит примерно в этом месте. На Форексе нет времени экспирации, прибыль вычисляется по пункту. Это у нас, ребятки, часовой таймфрейм. Я вам это не сказал. И естественно, э, данная ситуация работает на всех таймфреймах. Но чем больше таймфрейм, тем меньше шумов. Я думаю, это всем понятно. Смотрите, вот еще одна ситуация. Есть у нас трендовая линия. Вот наш минимум. Здесь можно было выставить тейк-профит, если мы заходили на пробитие трендовой линии. Здесь, смотрите, можно было бы опереться вот на эту свечную формацию. То есть цена подошла к трендовой линии, отскочила и также резко пошла вниз. Это бы мне в данных условиях указывало на пробитие. Ну естественно, это все на истории. Торговля онлайн у меня уже много, у меня есть отдельный плейлист «Торговля онлайн», можете это посмотреть. Возможно, попадетесь на пробитие трендовой линии. А на Форексе я буду торговать в ближайшие дни. Уже на реальном счету. Я пока что всем рекомендую демо счет, потому что если неправильно использовать э, стоп-лоссы и объемы, то ваш депозит может очень быстро отлететь. Давайте теперь найдем ситуацию на понижение. Ситуацию с трендом на понижение. Ну, смотрите, вот банальная ситуация. Долгосрочный тренд направлен на повышение. Краткосрочный на понижение. Здесь находится трендовые линии. Здесь у нас пробитие. И мы входим вот до этой точки. То есть таких ситуаций на рынке очень много. Ну естественно нужно подбирать хорошие условия для отработки этих ситуаций. В принципе практически на каждом шагу можно наткнуться на эту закономерность. Естественно не все так просто. Важно определить момент именно перед пробитием, поскольку цена может продолжить свое движение. И самая как по мне идеальная ситуация для пробития трендовых линий это флаги. Давайте нарисую, напоминаю, да, вот у нас бычий флаг, то есть присутствует какое-то сильное движение в одну сторону, далее происходит коррекция в определенном диапазоне и пробитие трендовой линии. И медвежий флаг. Сильное движение вниз, коррекция вверх, движение в диапазоне и пробитие трендовой линии. Вот такие ситуации идеальны а, лично для меня, для пробитий трендовых линий. Поэтому можете часто пользоваться медвежим и бычьим флагом. Давайте я покажу пример флага. То есть вот у нас движение вниз, коррекция вверх и опять же сильное уверенное движение вниз. При этом у флага потенциал равен а, древку. То есть вот у нас древко. И импульс после коррекции будет примерно равен этому древку. Но это плохой пример флага на самом деле. Если интересно посмотреть про медвежий и бычий флаг, то я делал отдельное видео на эту тему. Только что оно слов подсказке. Переходите и смотрите. Напоминаю, что работает эта ситуация, пробитие трендовой линии, абсолютно на всем, на всех валютах, на акциях, на криптовалютах и так далее. Важно в данном случае, если мы торгуем на Форексе, знать потенциал. Где выставлять профиты и где выставлять стоп-лоссы Итак, в ближайшее время я начну торговать на Форексе на реальном счету Отрабатывать эти пробития и показывать вам Я оставлю ссылочку на видео, которое я смотрел в описании Там будет более подробное описание, как эту ситуацию использовать на Форексе Поскольку у меня есть опыт торговли с этой ситуацией только на бинарных опционах И я сейчас вам, в принципе, объяснял свой опыт Так что, ребятки, в ближайшее время мы выйдем вот на это поле битвы На этом видеоролик подходит к концу